Алкоголь является сосудозакупоривающим средством, а табак приводит к спазму сосудов. Алкоголь является сосудозакупоривающим средством, а табак приводит к спазму сосудов. И давайте нарисуем эту картинку. Вот идет сосуд, вот он делится на два. К месту разветвления сосуда подходит алкогольная склейка эритроцитов. Она его закупоривает, сосудик раздувается, но кровоток через этот сосуд прекращается. Вот такое раздутие сосуда называется в медицине аневризма, а табак приводит к спазму сосудов. Спазму сосудов. Причем не только тот табак, который человек курящий, но и тот, который рядом дышит, он его тоже вдыхает, это тоже приводит к спазму сосудов. Вот человек берет сигарету и делает затяжку. В состав табачного дыма входит 196 ядовитых компонентов: это никотин, амиак, сероводород, угарный газ, канцерогенные вещества, эфирные масла, смолы, деготь. И когда он всю эту гадость засасывает в легкие, они сразу эти яды всасываются в кровь. И защитная реакция организма по всем сосудам происходит спазм. И вот человек затянулся спазм сосудов, Фиш, выдохнул, сосудики отходят, отходят, еще траванулся, спазм отходят, спазм отходят. Мы посчитали, куринщик в среднем за восемь лет около одного миллиона раз надругается над всей своей сердечно-сосудистой системой. Но в отличие от такой гимнастики, где мышцы укрепляются, от этих спазмов сосуды делаются тонкими, хрупкими и ломкими. Идет истончение сосудов. А теперь представьте, человек в пивной залил в себя кружку пива. Ведь он же не будет, как на бензоколонке, сразу со шланга 4 литра в себя заливать. И может до следующей кружки что-то же надо делать. Он, естественно, достает сигарету и закуривает, и делает затяжку. Выпил он она того пива, посклеивались эритроциты, позакупали сосуды, сосудики раздулись, кровоток через них прекратился. В том числе раздулись сосуды на лице. Ворта лица, как говорил известный юморист, красная от этого стала, но кровоток прекращается. А теперь он достает сигарету и делает затяжку. По всем сосудам идет спазм, в том числе в этом месте сосудик пытается спазмировать. А стеночка натянута, а стеночка изношена, а давление снизу нешуточное а подпирает, И при очередной затяжке стенка сосуда не выдерживает прорывается и происходит микрокровоизлияние. Если это произойдет в головном мозге, болезнь эта называется микроинсульт. Человека может парализовать, может и насовсем. Если этот сосудик питает участок сердечной мышцы, болезнь эта называется микроинфаркт. Поэтому запишите все, алкоголь плюс табак – это быстрая и верная смерть. Быстрая и верная смерть. Причем табак усиливает разрушительное воздействие алкоголя на сосуды, но и алкоголь удесятеряет ядовитое воздействие табака. Дело в том, что когда куренщик засасывает этот ядовитый дым в рот, у него часть этих ядов оседает на слюне, и слюна у куренщика становится ядовитая. Все курильщики об этом прекрасно знают, да они постоянно эту слюну плюют. И вот у нас в Сибири зимой невозможно подойти к автобусным остановкам, все заплевано вот этими курильщиками. Но не всегда имеет возможность курильщик эту слюну выплюнуть. Он иногда вынужден ее глотать. Но ведь глотает он не просто слюну, а 196 ядов, которые в этой слюне. Но на счастье курильщика многие из этих ядов не растворяются в воде. И так насквозь организмы проходят. Но если он эту курятину запивает пивом, спирт, содержащийся в пиве, растворяет почти все 196 ядов, растворяет, всасывает в кровь, разгоняет по всему организму, отравляет мозг, печень, сердце, важные жизненно важные органы. Поэтому алкоголь люди, теряет ядовитое воздействие табака на организм человека. И чтобы не показаться здесь нагоняющим излишние страхи, я должен вам сказать, что наша медицина гордится тем, что 60% мужчин трудоспособного возраста умирают в нашей стране от каких-то загадочных, невесть откуда вдруг свалившихся на нашу голову, сердечно-сосудистых заболеваний. Вот я вам за три минуты показал сердечно-сосудистые заболевания которые убивают 60% молодых мужчин в нашей стране. Убивают их, уничтожают алкоголем плюс табаком. Страшно видеть молодого человека с сигаретой. Но когда я вижу девушку с сигаретой, у меня вообще что-то холодеет внутри. У меня как-то на одном из таких занятий ко мне подходит после этой лекции женщина и говорит, «Владимир Георгиевич, я врач-акушер. Вы когда-нибудь видели, как происходят роды?» Я говорю, «Нет, не видел». Она говорит, ребенок в утробе матери находится в специальном кожаном мешочке. В этом мешочке находятся около околоплодовые воды, а в них растет, развивается плод, ребенок. Накануне рождения, ребенок прорывает этот мешочек, уроженницы отходят воды, а потом и рождается сам ребенок. Но иногда, она говорит, ребенок не может прорвать этот мешочек и рождается прямо в мешочке. Мы про таких говорим, родился в рубашке. Мы тогда, говорит, этот мешочек вскрываем. Если беременность у женщины протекала нормально, мы видим светлые воды, приятный запах, и розовенький ребеночек в них лежит. Но если, она говорит, женщина во время беременности курила, либо ее обкуривал идиот муж, мы, говорит, скрываем этот мешочек, оттуда, как из пепельницы с окурками, тяжелейший табачный дух, воды мутные, грязные, вонючие, синий полуживой асфиксия ребеночек в этих водах лежит. Она говорит, ну хоть бы раз в жизни, ну вы покажите по цветному телевизору, как рожает курящая женщина. Ни одна девушка после этого эту отраву карту не поднесет. Ни один молодой человек даже думать ей об этом не дозволит. Очень вредно для глаз находиться в прокуренном помещении. И вот когда эти куринщики, у них сигарета, а с сигареты идет струйка дыма. В этой струйке дыма очень много газа аммиака а аммиак, соприкасаясь с любой влажной поверхностью, тут же превращается в нашатырный спирт. И вот у куринщиков часто глаза, вот тех, кто сигарету в зубах носит, у них воспаленные глаза, они как будто нашатырным спиртом их все время глаза протирают. Вы спросите, какое это имеет все отношение вообще к нашему зрению? Имеет самое непосредственное. Вот вы в понедельник утром пройдите по улицам Москвы и загляните в глаза идущих навстречу людей. Вы сразу увидите тех, кто травил себя алкоголем и табаком. У них налиты кровью глаза. Дело в том, что сосуды сетчатки — это одни из самых нежных сосудов нашего организма. Они-то в первую очередь и подвергаются вот этой алкогольно-табачной атаке. Запишите все слова щечко, мы его сегодня допишем. И запишите с красной строки «Пить», «Курить». Возьмите в кавычки эти слова Подчеркните, поставьте тире и напишите. Отравлять себя алкогольным и табачным ядом. Отравлять себя алкогольным и табачным ядом с этой минуты в нашем народном университете категорически запрещено употреблять слова пить по отношению к алкоголю. «Курить по отношению к табаку». Почему? Да потому что это те самые слова, которыми нас на это дело запрограммировали. И детей наших запрограммировали, программируют. Я вспоминаю, после войны у нас в деревне на столбе висел огромный черный репродуктор. И три раза в день талантливым голосом Клавдия Ивановна Чульженко на всю деревню разносилась. «Давай закурим, товарищ подновь, давай закурим, товарищ мой». А потом выпьем за Родину, выпьем за Сталина, выпьем да снова нальем. А попробуй в те годы не выпей. Всех-то в это дело-то и затянули. А представьте, что бы пела, давай отравимся, товарищ дорогой, алкогольным наркотическим ядом, за Родину траванемся, за Сталина. Я думаю, долго бы она в те годы так не попела. Быстро бы ее к порядку призвали. Но ведь во имя высочайших понятий она людей зазывала травиться наркотическими ядами. Поэтому в тех дневничках, которые мы вам вернули, вы сегодня дома сделаете работу над ошибками. Читаете свой дневничок, увидели слово «пить» по отношению к алкоголю, зачеркнули, что написали? «Отравлять себя алкогольным ядом», «Курить» зачеркнули, «Отравлять себя табачным ядом», «Носить очки» зачеркнули, «Калечить глаза очками». С сегодняшнего дня поменяются и все производные слова Сегодня я шла и встретила пьяного. Пьяного зачеркнуть, что написать? Встретила человека, отравившего себя алкогольным ядом. Вот кто такой пьяный. Сегодня я в компании пьющих-курящих не была. Пьющих-курящих зачеркнуть, что написать? Сегодня я в компании сумасшедших людей, отравляющих себя алкогольным и табачным ядом, к счастью, не была. Кстати, давайте запишем. Пьющие... Курящие, пьющие, курящие. Возьмите в кавычки два этих слова, подчеркните, поставьте тире и напишите. Это сумасшедшие люди, отравляющие себя алкогольным и табачным ядом. Кстати, это придумал не я, это придумал Нишечко, это позиция Всемирной организации здравоохранения. Человек идет по улице Москвы и видит рекламу алкоголя, а внизу написано, что употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Поворачивается реклама сигарет, а внизу тоже употребление табака вредит вашему здоровью. Но если человек что-то сам делает, что вредит его здоровью, такой человек нормальным не является. В психиатрии такое расстройство психики называется шизофрения когда человек сознательно наносит вред своему здоровью. Но есть люди, которые говорят «я пью и мне хорошо», «я курю и мне прекрасно». Это еще более серьезное психическое расстройство, когда человек наносит вред своему здоровью, а от этого еще и получает удовольствие. Такое расстройство в психиатрии называется мазохизм. Поэтому запишите все «Мы живем». Среди алкогольных и табачных шизофреников и мазохистов. Мне эти мазохисты и шизофреники иногда говорят, «Вы, трезвенники, экстремисты». Я говорю, «Нет, мы не экстремисты, мы экстремалы. Мы живем в самой пропятой, самой прокуренной стране мира и пытаемся своих детей и внуков спасти от уничтожения. Мы не экстремисты, мы экстремалы». А вот те, кто с сигаретом и с пивом, вот это и есть экстремисты, шизофреники и мазохисты. Так что имейте это в виду. Какие есть еще механизмы разрушения организма с помощью алкоголя? Существует прямой механизм разрушения клеток. Все вы знаете, что этиловый спирт – универсальный растворитель. Но особенно хорошо спирт растворяет жиры. Но ведь оболочки человеческих клеток сплошь состоят из жировых молекул. И вот человек заглотил алкоголь, содержащую жижу, пиво, вино, водка, шампанское, коньяк, разницы нет. Молекула спирта подходит к молекуле жира, взаимодействует и вышибает. Клетка повреждена. Вот через это алкогольное повреждение внутрь клетки может попасть плохая экология, химия, шлаки, яды, другую молекулу алкоголя туда затянуть, А здесь ведь ядро, хромосомы. В конечном счете алкоголь данную клетку может убить совсем. Вы скажете, а что жалеть? У нас миллиарды клеток, Не согласен. Особо клетки жалеть не надо, но есть у человека клетки, которые надо очень и очень сильно пожалеть. Это так называемые половые клетки. Это клетки, из которых могут быть зачаты и родиться дети. Если, не дай бог, такую клеточку повредит алкоголь, то рождается вот такой дебильный ребенок. Ему шестнадцать лет с виду пятилетний. Развитие ноль. Я старшеклассником в школе показываю. Молодежь потом подойдет посмотрит. Либо вот такой рождается олигофрен, Ему тоже шестнадцать лет. Либо вот такой с поврежденной ротоносовой полостью. Это тоже родительский алкоголь. Либо вот такой у нас в Новосибирске родился урод. У него есть уши, есть рот, он звука боится, но нет носа, нет глаз. Кстати, оба родителя с высшим образованием культурно выпили, выродили такого урода, естественно, сдали его на шею государству. Особенно страшная картина наблюдается, когда алкоголь повреждает зародышевую клетку, из которой случайно рождается двойня. Вот все эти сиамские близнецы — это алкогольно поврежденный зародыш двойни, я переснял из большой медицинской энциклопедии классических сиамских близнецов. Это существо, у которого две головки, четыре ручки, но одна попка и две ножки. А вот у нас в Новосибирске родилось существо. У него одна головка, две ручки, но зато две попки и четыре ножки. И меня студенты все время на занятиях терзают. Владимир Георгиевич, ну сколько можно на праздник выпить, чтобы не навредить? Существует ли так называемая научно обоснованная безопасная доза алкоголя? Запишите все. Научно обоснованная. научно обоснованная безопасная доза алкоголя. Научно обоснованная безопасная доза алкоголя. Для русского человека, русского подчеркните, для русского человека равна нулю, равна нулю. Не существует для нас с вами безопасных доз алкоголя. Меня студенты дальше терзают. Владимир Георгиевич, ну как же так? Ну ведь тысячи лет пьют французы. Почему до сих пор не спились французы? Почему не спились итальянцы? Почему не спились, скажем, евреи? Почему не спились грузины, армяне, молдаване? Ну, те, кто эту отраву производят и продают, они-то почему не спились? Под этим, как ни странно, есть очень серьезная наука. В организме каждого человека вырабатывается специальный фермент, который называется алкоголь тегидрогеназа. Этот фермент призван какие-то случайные дозы алкоголя, попавшие в организм, нейтрализовать. Так вот, этот алкоголь дегидрогеназа, очень успешный и в больших количествах, вырабатывается у всех южных народов, которые тысячелетиями в пищу употребляют виноград. Они едят виноград, он у них бродит в желудочно-кишечном тракте, вырабатывается алкоголь и вырабатывается фермент, который этот алкоголь нейтрализует. У северных народов, а мы русские северный народ, алкоголь дегидрогеназа не вырабатывается практически совсем. Вот почему несчастному Чукчи, Ханту, Якуту, Ненсу им пять раз наливают по сто грамм, на шестой раз они уже алкоголики. У них вообще в организме нет этого фермента. И вот почему наши русские врачи сто лет назад обнаружили странную и страшную для нас закономерность. При понижении среднегодовой температуры на 5 градусов смертность от алкоголя возрастает в 10 раз. Вот почему алкоголем были уничтожены индейцы в Америке. Вот почему алкоголем за сто лет уничтожено 62 народа народности Российской Федерации. Это малые народы Сибири, Севера, Дальнего Востока. Вот почему уже 16-й год уничтожается и великий русский народ. Уничтожают наш народ. Войной. Страшной алкогольной войной. Я вам еще одну цифру приведу. 1 января 2000 года... Вечером в новостях диктор новосибирского телевидения радостно сообщил. Сегодня утром на улицах города Новосибирска милиция подняла 78 трупов замерзших людей. Это в основном мужчины трудоспособного возраста, многие главы семейств. А еще 180 человек в пьяном виде отморозили либо руки, либо ноги, стали инвалидами. Так вот 78 человек, убитых за одну новогоднюю ночь пивом, вином и водкой, это в 10 раз больше, чем погибло за всю Чеченскую войну. Восемь человек погибло. Сколько мы слез по чеченским жертвам пролили? Об этих кто-то вспомнит или нет? Когда за одну ночь убивают в 10 раз больше, чем за 10 лет войны. Я вам вчера рассказал об энергетической концепции наркотиков. Сразу много вопросов. Почему мало знаем? Почему мало пишут? Пишут довольно много. И вот одна из самых первых публикаций была в газете «Аргументы и факты», номер 52 за 1991 год. Статья Космынина называлась «Кто мы, вампиры или доноры?» И вот послушайте, что он пишет. «Существуют ли естественные способы нормализации энергетики человека? Да, очищение, защита и подпитка систем жизненной энергетики происходят при постах и голоданиях, молитвах, в религиозных ритуалах, в творчестве, при общении с природой, музыкой, искусством Россия накопила огромный опыт восстановления энергетики. Храмы, иконы, посты, молитвы мощно очищают энергетические системы человека, способствуют раскрытию души человека и гармонизации его личности. Энергетика восстанавливается при постах и голоданиях, молитвах, В религиозных ритуалах, в творчестве, всякий раз создавая что-то новое, у человека возрастает энергетика. При общении с природой, музыкой, искусством. И добавьте еще обливание ледяной водой. Я с удивлением узнал, в первой инструкции для медицинского вытрезвителя было написано Человека, которого пьяного приносят, и он лыко не вяжет, ему на голову надо было вылить ведро ледяной воды по инструкции. Даже при принудительном обливании головы ледяной водой какие-то внутренние энергии, энергетические резервы у человека просыпаются. Открывает глаза, начинает говорить, вспоминает, кто он и откуда. Я вам вчера очень подробно рассказал, как взаимодействуют между собой на энергетическом уровне. Ближайшие родственники, родители, дети, а через них мы связаны, мы с очень многими. Это братья, сестры, теща, свекровь там, и так далее. Причем, соратники, эта связь существует всю жизнь. И никакие разводы, никакие отъезды эту связь разорвать не могут. И вот очень часто старые больные матери, у которых уже энергетика ослаблена, они очень чутко чувствуют, когда кому-то из детей плохо. Дети за тысячи километров и мать вдруг чувствует, что-то с кем-то из детей случилось. Силы ее оставляют, энергия ее оставляет. Запишите все словарь Шичко, мы его сегодня допишем. И напишите слово-сочетание. «Выпить за здоровье». Возьмите в кавычки, подчеркните, поставьте тире и напишите. «Глупость? Абсурд». «Выпить за здоровье» — это глупость, абсурд. «Особенно меня поражает глупость грузинского застолья. Садятся люди за стол, и вдруг один встает и говорит, я предлагаю выпить вот за этого коца. отца. Он к отцу и такое-сякое а к уже развесил, а он начал про него говорить, что пел с ним в энергетическую связь. Три короба наплел, алкогольного яда хлебанул, часть своей энергетики дьяволу выкинул». Из коца энергию садрал, но каца-то тоже не дурак. Он стоит и говорит, «Да я в за тебя предлагаю выпить, ты еще более такой-сякой». И оба, как говорится, сидят в дерьме, оба грязные. Наш русский вариант тоже прекрасно известен. «Ты меня уважаешь, я тебя уважаю». И под столом встретились двое уважаемых людей, перекачали дьяволу энергетику. На этом все уважение и закончилось. Запишите следующее. «Пить за здоровье детей». За здоровье детей Возьмите в кавычки, подчеркните, поставьте тире и напишите Преступление перед ними Преступление перед ними Ну понятно почему Дети-то тем же самым взрослым ответить не могут, правда? Ко мне приходят на занятия много воспитателей детских садов Учителя начальных классов в один голос утверждают, вот когда родители дома в честь детей устраивают пьянки, дети после этих пьянок очень сильно и долго болеют. А вот газета «Аргументы и факты» опубликовала статью под названием «Праздничные беды». И смотрите, что здесь пишут. «Взрослые искренне полагают, что устраивают праздники для детей. Но знаете ли вы, что по данным зарубежной статистики, 80% нервных срывов у детей происходят именно в эти Праздники. Запишите еще ⁇ пить на поминках ⁇ Пить на поминках ⁇ Возьмите в кавычки, подчеркните, поставьте тире и напишите ⁇ тяжкий грех перед умершим ⁇ Тяжкий грех перед умершим ⁇ Так вот, соратники, знайте и всем расскажите, употребление алкогольного яда на поминках — это тягчайший грех перед умершим человеком. И ни у одного народа мира никогда не было и быть не могло такого сатанинского обычая употреблять алкоголь на поминках. А у русского народа была поговорка «Напился, нажрался, как дурак на поминках». Дурак мог позволить, нормальный человек — никогда. Что такое поминки? Человек умер. На третий день его хоронят. Его душа находится еще среди нас. И этой душе предстоят тягчайшие испытания мытовства. И по христианскому обычаю положено, чтобы в день похорон собрались родные, близкие, друзья и вспомнили об этой душе все доброе, светлое, хорошее, наполнили эту душу энергией. Ей предстоят тягчайшие испытания. А у нас что? Встал, три слова сказал, стакан водки хлоп в себя — Часть своей энергетики выкинул к дьяволу и с этой несчастной усопшей души начинает энергию сосать. А я был на одних поминках, где люди до того одурели от алкоголя, что забыли, зачем собрались. Начали песни петь, пляс пускаться, к женщинам приставать. Вот это и есть, понимаете, пляски на гробах. Недавно был на поминках, мой одногодок на тот свет через это дело ушел. Безутешная вдова подходит, тычет мне в нос стакан, ну неужели ты сейчас не поминешь, не выпьешь? Я говорю, да нет, конечно, но ты человек не русский. Я говорю, нет, я-то как раз человек русский, это вы люди не русские. Русские люди чем поминали? Киселем. Я пойду и помяну его.